Всем добрый день, с вами канал компании Радио Сила и тема видео у нас сегодня, как сохранить частоты в память портативной радиостанции. Мы это будем делать на примере вот такого двухдиапазонного трансивера iRadio 668, но и к большинству других радиостанций эта инструкция подойдет. Многие скажут, что это можно сделать с помощью компьютера и кабеля программирования и будут правы, но компьютер не всегда бывает доступен и кабель программирования есть не у всех. Так, допустим, нам необходимо сохранить частоту 433,075. Первый LPD канал. Для этого мы переводим радиостанцию в частотный режим клавишей CH, вводим интересующую нас частоту 433,075, заходим в меню и выбираем пункт работы с каналом памяти. В нашем случае это пункт 27. Клавишей меню заходим в этот пункт и выбираем свободную ячейку памяти, допустим первую ячейку. Подтверждаем выбор нажатием меню. Теперь при переходе в канальный режим у нас в первой ячейке будет записана наша частота. Таким же образом запишем в память и первый ПМР канал с частотой 446.00.625, но уже во вторую ячейку памяти. Как мы видим, когда частота записывается в ячейку памяти, перед номером канала появляется надпись CH. В канальном режиме, чтобы не запутаться, на каком канале какая у нас частота, в меню, в пункте MDF, A, либо B, выставим значение NAME. Таким образом, в канальном режиме радиостанции у нас будет отображаться не только номер канала, но и его частота. Удалить каналы можно таким же способом. Заходим в меню, выбираем пункт номер 28, удаление каналов, выбираем канал, который нам необходимо удалить и подтверждаем действие нажатием клавиши меню. Надпись CH исчезает, значит канал удален. Для удобства работы мы предлагаем вам с первой по 69 ячейку записать частоты LPD из с 70 по седьмую записать частоты PMR, так как большинство современных радиостанций запрограммированы именно на эти безлицензионные частоты.